ребят всем привет а, читали все комментарии по-моему, по под прошлым видео или позапрошлым видео где просили указать какие автомобили для вас снимать прочитали абсолютно все комментарии пришли к выводу то что а, в этих комментариях есть практически все автомобили которые продаются на авторынке зелен, не только на авторынке зеленый угол да в принципе с правым рулем более менее свежих годов итак значит что мы решили сделать мы решили а, да мы решили просто снять вам все автомобили которые есть мы сделаем несколько категорий сегодня снимем седаны то есть есть у нас подготовили списочек да со средней ценой на автомобили. ну и вообще что у нас есть это аксиолеоны премию аккорды краун аксела грейсы импрезы Камри, марки сай силфи там g4 subaru b4 вот сейчас пойдем попытаемся максимальное количество автомобилей взять заострять внимание на каждом много мы не будем вот просто внешний вид цена, ну и немного там салона покажем. Это первая категория. Вторая категория будет у нас, наверное, хэтчбеки, Третья категория будет мини-вены. Четвертая категория будет микроавтобусы. Ну и, может, пятую категорию сделаем это мини-джипики до да кейкары. Хотя кейкары не вижу смысла делать, потому что кейкары кей недавно были. Вот так вот, все это видео выйдет до Нового года. Поэтому не забываем подписаться на канал. Про вас, про всех помним. Вот. Все. Идем смотреть на авторынок Зеленый угол. Так, ну давайте с вами начнем. Перед нами стоит Toyota Alion. Стоимость автомобилей от 730 тысяч и до миллион. Знаете, я вот даже в списочек себе составил такую небольшую и до 1 миллиона 400 тысяч рублей ну как понимаете там за 730 тысяч это будет предыдущий старый кузов рассмотрим вот данную модель это 15 год 18 они есть значит от полтора двигателя идут полуторалитровые 18 и до двух литров данный вариант 15 год объем двигателя 18 аукционная оценка 4 балла пробег 83000 такой белый клевый цвет фары туманки без литья летняя резина 1 миллион шестьдесят пять тысяч рублей повторители бесключевой доступ задняя часть автомобиля the wolf matic Это система подъема клапанов кстати едет он довольно таки неплохо светлый салон ну естественно есть комплектации с темным салоном само багажное отделение по мне так до да, светлый салон это конечно клево красиво но постоянный постоянный уход сильно углубляться не будем сегодня в автомобиле так вкратце показываю два подлокотника кожаные вставки автоматические стеклоподъемники нас есть подлокотник сзади кармашки климат-контроль кнопка старт и зеркала складываются, здесь под дерево, мультируль. Но завелся, представлен аукционный лист. Ну, в любом случае нужно смотреть, пробег соответствует. По месту места, места достаточно в автомобиле. Итак, 15 год, 1 миллион 65 тысяч рублей. Кстати, есть антиюз. кнопочку нажали автомобиль закрылся следующий седан это акция объем двигателей от 1.3 до 1.8 есть гибридные версии автомобилей как данный автомобиль кстати так по 15 шестнадцатый год шестнадцатый год стоимость 820 тысяч рублей автомобиль только что пришел поэтому на стекле еще не написано такие автомобили стоят но это не касается только гибридных версий вообще до да, средняя цена по дрому от 610 тысяч до 960 тысяч то есть есть гибрид есть передний привод есть автомобили 4 вд стоимость автомобиля сейчас покажу вот с данным магнитофоном 820 тысяч рублей когда магнитофон поставят другой стоимость автомобиля поднимется до 830 тысяч рублей тоже такой светленький салон ну сиденье светлые да, а дверные карты они темные и ткань такая знаете, она приятная на ощупь посмотрите вот автомобиль только с таможни. в нем еще никто не убирался его не чистили датчик при столкновении движение по полосе автоматические стеклоподъемники здесь все по стандарту Видите, как грязненько немножко. Недофон поменяет, цена поднимется. Пробег 124 тысячи на автомобиле. По месту. Место как в, в обыкновенном оседании. принципе, нормально. 820 тысяч рублей. Здесь указана температура. Минус 3. Снежинка. Сколько у нас бензина в баке тахометр спидометр ну и в принципе остальные остальные датчики также вот полумультируль, но это не полу да это управление именно менюшкой 820-830 тысяч следующий значит седан это honda grace есть передний привод есть гибрид как данный автомобиль есть 4 в.д. стоят они 790 тире миллион двести но опять же ребят зависит все от состояния от комплектации от покрасов соответственно от года автомобиля гибрид не гибрид 4 воды нюансов много поэтому в сегодняшнем видео просто взяли средний ценник на дроме от и до комплекта... данный автомобиль 2014 года выпуска комплектация xl полтора литра стоимостью 875 тысяч рублей Аукционник не знаю нужно проверять комплектация хорошая туманки фары линзы штатное литье летняя резина повторители бесключевой доступ ветровики сиденье с кожаными вставками коробка передач робот второй ряд сидений подстаканник две розетки обдув кармашек дуйки. он вот в этом месте только с правой стороны есть багажное отделение здесь у нас сиденья по моему они откидываются запаски нету идет ремкомплект полный мультируль вполне некуда какие-то замены японец клеил чистенький аккуратный ухоженный салон круиз контроль управление менюшкой Мультируль, дали нам ключик. 30 тысяч пробег на данном автомобиле. Магнитола. Здоровая. Здесь у нас идет все сенсорное. Ну, как бы пластик здесь такой. Я не могу сказать то, что он прям мягкий. Место. Ну, пожалуйста, смотрите оцените сколько места в данном автомобиле ну в принципе в принципе мне сидеть здесь удобно комфортно то есть я ты не знаю плечами никуда не упираюсь головой на потолок не бьюсь расстояние до климат-контроля от коленки еще достаточно все удобно подогрев дворников даже есть ладно глушим сегодня у нас такой кратенький обзорчик повторяю автомобиль закрываем пятнадцатый год гибрид 875 тысяч ребят subaru g4 если допустим взять аксио леонов там пример их много на авторинке то вот таких не очень 2 литра 4 воды с комплектация 1 миллион триста десять тысяч родное субаровская литье зимняя резина но такая под замену задняя часть автомобиля он к сожалению у нас закрыт поэтому кстати кто-то просил сделать у него обзорчик так просто вкратце показать сейчас не можем не могу найти продавца поэтому обязательно как найдем как найдем так сделаем такой небольшой обзорчик toyota Камри, объем двигателя 2,5 литра стоимость таких автомобилей знаете миллион четыреста пятьдесят два миллиона сто пятьдесят тысяч вот на вот этой стоянке есть автомобили, которые нам нужны, чтобы мы сегодня их поснимали, но к сожалению я вот хожу хожу не могу найти продавца, чтобы нам их пооткрывали поэтому ребята извиняйте, но вот только так. ну Камри конечно смотрится шикарно, это такое же я бы назвал его как под бизнес класса, до да? автомобиль гибридная версия сзади на бампере у нас идет такая вставка хромированная вот здесь тоже вставочки хромированные автомобиль на литье на летней резине хромированные ручки но кожаный салон бесключевой доступ аукционный лист я уверен то что настоящий родной с половиной балла 130 тысяч пробег на автомобиле автомобиль 2016 года выпуска 8 эрбегов литье туманки мультируль антизанос электропривод сиденья круиз-контроль 1 миллион шестьсот девятнадцать тысяч рублей ну приуса наверное мы к седанам не будем относить хотя в принципе это тоже седан да вот так для примера возьмем но э, с приусами у нас скажем так будет отдельный разговор 15 год гибрид 1 миллион сто девяносто восемь тысяч рублей но камеры конечно смотрится шикарно согласитесь и по задней части и по передней части в том числе дальше возьмем toyota сай объем двигателей 24 литра значит стоимость таких автомобилей 1 миллион четыреста тридцать тысяч 1 миллион семьсот рублей повторяю средняя цена на дроме серый такой шикарный цвет литье летняя резина задняя часть Вот мне прям нравится задние стопы его вот сейчас на другом примере покажу чтобы чтобы был доступ вот смотрите черный цвет шикарно смотрится у него шикарные клёвые салоны по бокам тоже хромированные накладки идут ну и по передней части тем не менее смотрится тоже просто просто великолепно значит данный автомобиль 15 год гибрид 8 аэробегов 1 миллион четыреста девяносто семь тысяч рублей предлагается аукционный лист 4 балла сто две тысячи пробег по левой стороне есть окрасы задняя левая дверь задняя левая крыло но опять же это все нужно проверять значит автомобиль черного цвета 1 миллион пятьсот семьдесят девять тысяч стоит у него аукционный лист 4 балла, пробег 149 тысяч, автомобиль, как говорят знаете, не бит, не крашен. Так, и третий вариант. Белый такой перломутровый цвет. 15-й год. 15-й год 3,5 балла. Есть небольшие окрасы по левой стороне. Пробег 132 тысячи. У этого кожаный салон. Полностью идет. Вот здесь удобно показать вид автомобиля со всех сторон. 1 миллион пятьсот семьдесят девять тысяч и смотрите что касается объявлений на дроме вот вам пример данный автомобиль он есть на сайте drom.ru в пятнадцатый год который 1 миллион пятьсот семьдесят девять тысяч рублей а вот который черный его на дроме нет то есть вы его на в интернете нигде не найдете ни вот этого черного ни вот этого серого только здесь на авторынке далее у нас идет honda accord 1 миллион четыреста тысяч стоит данный автомобиль он 2013 года они двухлитровые Значит, стоимость таких автомобилей 1 миллион двести семьдесят тысяч 1 миллион восемьсот данный экземпляр очень хорошая очень богатая комплектация посмотрите на личико автомобиля у него шипованная резина я вам скажу честно для нас это редкость гибрид штатное литье два ключа повторители датчики датчик дождя аукционный лист бесключевой доступ задняя часть автомобиля то есть бесключевой доступ показываю еще раз вышли с автомобиля автомобиль закрылся чтобы нам открыть автомобиль подходим мы к нему допустим ключ находится в кармане ручку тянем Оп. Все, автомобиль у нас открылся. Ну, здесь, конечно, посерьезнее, чем в Аксио, в премиум-давалеоне. Кожаная, кожаный салон, такие перфорированные сиденья, электроседенье, кожаный руль, гудок работает. Ну, и здесь, смотрите, все, как, конечно, в космическом корабле. Давайте заведем его. Заведется. Заведется, куда же он денется. Все у нас. Электронное. Монитор магнитофон сенсорный все идет все идет сенсорное по месту ну конечно конечно места здесь много подогревы память сидений что здесь только нет ну комплектация здесь получается идет полная два положения ну видно видно в памяти их нет установлен даже регистратор задняя часть автомобиля кстати с автомобилем в придачу идет комплект резины шторка на заднем стекле задние стойки тоже есть airbag ну шикарный конечно шикарный автомобиль пробег на автомобиле 167 тысяч показывает минус 3 магнитола видите у нас еще свелась сюда управление магнитолой телефон можно подключить движение по полосе ну, в общем, в общем, ребят, есть все. Ладно, глушим, пойдемте посмотрим на багажное отделение. Как раз там колеса лежат. Хотя, наверное, в данный момент они там нам не нужны. Да, ну вот, оцените, три колеса без литья. В принципе, сюда спокойно лазят. 1 миллион. 1 миллион четыреста девяносто тысяч рублей стоит вот такой автомобиль давайте вам еще покажем вот такой замечательный седан это toyota crown это наверное король король хотел сказать минивенов, не король минивэнов а король седанов а, гибрид еще и 4 вода черный шикарный такой цвет кстати стоимость автомобиля пока неизвестна Royal салон Потому что, потому что автомобиль только пришел, на нем сейчас поменяли, поставили зимние колеса. Вот, ну и будут прицениваться сколько он будет стоить. Начнем с багажного отделения. Здесь идет кожа. Багажное отделение открывается с кнопки с правой стороны. Кнопку нажали, багажник у нас открылся. Вот оно, собственно, само багажное отделение, неплохого объема. Запаска есть, запаска новая. Кстати, вижу то, что задняя часть автомобиля она вся целенькая в плане все заводское камера заднего вида есть шилдики crown корона шикарный просто салон поверьте вот автомобиль пришел его никто не мыл не чистил сейчас его намоют начистят наполируют он будет смотреться как новый вот такие вот накидки кстати много кто спрашивает но мало где они есть здесь конечно все добротно все все сделано для людей Шикарные сиденья, дуйки, ручки, подогревы, электросиденья, airbagи, ребят, чего здесь только, чего здесь только нет в данном автомобиле. Бесключевой доступ, хромированные ручки, водительское сиденье тоже идет электро памяти сидений нет, а кожаный руль, полный мультируль, круиз-контроль, кнопка стаб, все подогревы, да? Да, все подогревы, подсказывают Руль, лобовое стекло, сиденье. Руль, кстати, прикольная штука, когда когда есть подогрев. Так, ключа, наверное. Нет, здесь нет. Я бы еще завел, показал бы вам. Просто нереально блин, огромный монитор. Тоже все сенсорное, все все шикарно. Два подстаканника. Посмотрите. Бардачок какой. А бардачок вот этот. Вы не переживайте. Он не поломан, то меняют салон и фильтр. Все делают для вас. Смотрите, где регулировка находится. Да, в, так, в таком автомобиле, конечно, будет удобно, комфортно и на передней части, и на задней части автомобиля, на какие-то дальники ездить. То есть под себя построил, сел, поехал. Ну и повторяю то, что стоимость данного автомобиля пока неизвестна. Кстати, вот даже смотрите, на обдув стекла, да, в дверных картах сделаны дуечки здесь все мягенько не то что там я ни в коем случае не хочу сейчас огорчить там как-то владельцев недорогих автомобилей седана в плане акцию тех же самых алеов да ну ладно там в алёе в прямяхе здесь мягенько но в акцию здесь блин сплошной пластик с крауном конечно это это все не сравнится краун шикарно просто автомобиль давайте еще раз вам внешний, внешний вид покажу ну и стоят они от полутора миллионов и выше. Возьмем на вот этой стоянке еще один автомобиль. Здравствуйте. Honda Civic и будем закругляться, потому что время уже поздно. C Civic 8 год, и 1.3 гибрид 585 тысяч рублей. Обвес такое, литье ну вроде знаете, оно идет как штатное, но если честно, ну такое какой то прям. Mm -hmm. Я ни в коем случае не хочу обидеть хозяина автомобиля, mm -hmm. ну mm -hmm. такое. 585 тысяч рублей. Ну что он еще, открытый автомобиль, стеклоподъемники. Ну здесь вот, честно, вот все как-то вот по старинке. Хоть и бейте, светлый салон, ничего такого особенного нет. Материал сидений не нравится. Восьмой год. Ну вот, пожалуйста, в каком состоянии сохранился салон. А, я так понимаю, он пробежный. Ну, ничего страшного. Пробежный, значит, пробежный. 585 тысяч. Гибрид. друзья на сегодня будем заканчивать походили по вторинку, обошли мы не весь рынок сняли а, не все автомобили но основную массу сняли по нашему списку у нас осталось значит а, есть у нас еще акселы есть Импрезы, акселы идут полуторалитровый ценник от 790 до миллиона 200 000. есть импрезы а, от 1,6 двигателя стоимостью 700 1 миллион двести тысяч рублей есть марки марк марк x я конечно делался на марк x но Прошли по правой стороне, по авторынку, сейчас находимся на выезде. По левой стороне, по левой стороне мы не ходили. Вот, Ну, как-нибудь как доберемся. Вот, Что у нас еще остается? А, ну и силфи остались. А так, в принципе, основную массу автомобилей мы сняли. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Не забываем подписаться на канал. И следующее видео сделаем, посмотрим. Либо это будут хэтчбэки, либо это будут мини-вены. На сегодня все. Всем пока.